Всем привет! Сегодня поговорим о том, как СМИ и демократы пытаются грызть губернаторов, которые поддерживают Трампа или которые были поддержаны Трампом, когда избирались. Ну а сегодня я конкретно хочу поговорить о губернаторе Флориды Ронни Десантисе, потому что его имя занимает топовые строчки в новостных лентах. И вообще, вы знаете, на примере как раз вот этого губернатора я увидела, что такое травля СМИ в Америке. Нет, ну точнее мы все это видели с Трампом и мы понимали, что происходит. Но теперь они уже переключились для людей, которые остались в политике и которые поддерживают Трампа. Ну и первое такая новое, что Джо Байден сказал, что он своим федеральным законом вообще сделает бан в Флориде и запретит людям туда приезжать. Ну и все это, конечно, под нашим любимым соусом коронавируса. Более того, уже коронавирус как таковой не канает. Они уже уже говорят о всеразличных мутациях, которые гораздо страшны. Ну, то есть, когда ты удерживаешь население все время на поводке, и когда ты понимаешь, что тот вот враг, которого обозначили, ну, конкретно коронавирус, ну, не такой он страшный, как его описывают, и что можно вполне заниматься бизнесом, можно пустить детей учиться в школы, ну и вообще можно жить нормально, ну да, но есть коронавирус. Да, теперь это коронавирус, это второй наш гриб, который с нами навсегда. Будем бороться с коронавирусом. Вот таким образом. Право три раза. Влево три раза. Обкуриваем коронавирус. Но из этого же в своих политических выгодах Демократы сделали не просто какое то монстра, а просто раздули коронавирус чуть ли не до Эболы, у которой там 50% смертность. Ну и в самом начале, когда это все началось, Десантис один из первых губернаторов, который открыл свой штат. Почему? Потому что штат курортный, потому что в штате Флорида расположено громадное количество различных парков с аттракционами, там Диснейленд и там Universal Studios. Там чего только нет. И, конечно, они во многом живут с туризма. И закрытие штата – это фактически крах экономики, крах экономики этого штата. Ну и как нормальный руководитель, как раз Десантис этого и не допустил. Он его открыл. И я вообще поражаюсь вот этому двуличию людей или глупости людей, даже, наверное, тех, с которыми я общаюсь. У меня на работе есть такая сотрудница, у которой самое главное развлечение после того, как пройдет Tax Return, это поехать в Диснейленд. Я не знаю, она уже там раз 18 была, я не знаю, что она там смотрит, и что ей там интересно, но ну вот ей 45 лет, она все туда каждый год ездит. Ну и когда пандемия началась, она поехать, конечно, не смогла. Но она перенесла свои путевки на ноябрь, и в ноябре она уже эту поездку совершила. Так вот, и когда я читаю в Фейсбуке ее посты, какие все люди плохие, что они не носят маски, и когда ей кто-то намекнул, блин, но ну если ты так боишься коронавируса, черта ты перлась во Флориду, и везла туда своих малолетних детей, на что был ответ, я была только в маске. Ну да, конечно, да, маски нас спасут. Да, точно, точно, точно. Мы, мы все это забыли. Естественно... Когда вот эти все протесты были, и когда многие кричали про Дефан де Полис, наш конкретно губернатор ходил шествиями, но коронавирус отступил на момент справедливого возмездия да, там, от угнетенных народов Америки. И поэтому можно было проводить шествия, но только в масках, только в масках, только в масках, да? И наш губернатор с ними ходил, с этими протестующими по главным улицам Филадельфии. И, по-моему, даже он на колено перед кем-то преклонялся, как и Джо Байден. Ну, когда эта вся вакханалия длилась, как раз вот этот губернатор Рон Ди Сантис он сказал, мы не будем делать Defund Police. Более того... Я не первый раз замечаю, что когда у какого-либо предприятия нормальный руководитель, как и когда у страны нормальный руководитель, ну и в стране в общем-то, не без исключений, но по большому счету все нормально. Поэтому сколько было выступлений шрифов из Флориды, которые говорили, да мы вас не пустим сюда. Если вы, я имею в виду протестующие, зайдете там сюда и будете заниматься здесь вандализмом и так далее, мы будем отстреливаться. Ну, так и будет. Но а я же говорю, теперь у нас такой страшный мутирующий коронавирус. И во Флориде теперь, по данным CDC, самое большое количество кейсов. И Флориду надо срочно закрыть. Я вообще, кстати, думала, что Десантис, судя по фамилии, какой-то латиноамериканец. А он оказался с итальянскими корнями. Так вот, Флорида является штатом, в котором живет очень большое количество латиноамериканцев. И я даже как-то под одним из своих видео переписывала женщиной которая фактически жаловалась, что ей, имеющей гражданство Америки и говорящей на американском языке, очень стр... сложно устроиться на работу во Флориде, потому что очень много менеджеров, эм латиноамериканцев, которые предпочитают, естественно, брать на работу латиноамериканцев, даже если по квалификации они уступают, или даже если они не говорят на английском языке, но ну, все равно предпочтение отдается им. Так вот, в штате Флорида, когда вся эта прививательная... Компания началась, стали прививать нелегальных иммигрантов и теперь ему это выставляют вину. Ну то есть как бы легализировать 14 миллионов нелегалов это классно, это мы аплодируем и поддерживаем, а вот вакцинировать плохо. И вообще все происходящие события сегодня меня наталкивают на мысль, насколько бездумно мы переезжали в Америку. Мы вообще не думали... Где там демократы, губернаторы, где там республиканцы, какие законы штата. Ну, нам посоветовали Филадельфию, мы сюда и приехали, поскольку как бы ни знакомых таких, которые бы объективно рассказали, ни друзей у нас не было. Но сегодня, если бы я переезжала, я бы посоветовала всем, кто не боится жары, переезжать либо во Флориду, либо в Техас, потому что... Ну, два очень адекватных штата с адекватными губернаторами и с адекватной политикой. Но ну, а эти нападки от СМИ и демократов на губернаторов, которые поддерживают Трампа, ну, они выглядят просто очень убого на самом деле. И честно вам могу сказать, я очень рада, что такие губернаторы существуют, у которых адекватная экономическая политика, у которых хватает ума принимать разумные решения, они а выступать за идею или в угоду каким-то там сегодняшним вением и течением. Все, ребята, пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и ставьте пальцы либо вверх, либо вниз, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет.